Привет, дорогие друзья! И сегодня это видео о том, как покупать на AliExpress, В частности, как отслеживать свои посылки, что вам пришло. Ну, во-первых, для этого вам надо войти в ваш аккаунт AliExpress. Я думаю, вы здесь зарегистрировались. Если не зарегистрировались, то все очень просто. Зарегистрируйтесь, и вам будет доступен личный кабинет. Затем наводите кнопкой мыши сюда, на «Мой AliExpress и выбираете «Мои заказы». Смотрим заказы, которые у вас здесь имеются. Угу. Меня просят еще раз войти. Входим в аккаунт. И вот они, мои заказы. Ну что у меня тут? Сумка. Вот, которая еще ожидает отправки. Вот здесь написано, что отправка только ожидается. Время отправки истекает через три дня. Всего дается где-то пять дней продавцу на то, чтобы он отправил ваш товар после оплаты. Далее. Вот тут у меня селфи-палка для фотографии. Заказ отправлен. Есть кнопка «Проверить отслеживание». Давайте нажмем на эту кнопку и посмотрим, как проходит у нас отправка этого товара. Вот здесь такой рисуночек интересный имеется, который иллюстрируется, что же у нас проходит. То есть в 2017 году, ноябрь 24 -го, посылка была передана для отправки почтой и поступила в сортировочный центр. В сортировочный центр она поступила в тот же день. Видите, подтверждение отправки пришло. Но страну, страну отправления товар еще не покинул. Будем ждать. Так, возвращаемся опять к моим заказам. Списку заказов. И смотрим дальше вот этот товар. Это у нас... Шубка такая из меха кролика. И заказ отправлен до закрытия заказа 54 дня. Столько времени дается на то, чтобы я имела удовольствие получить товар. Проверим отслеживание. Здесь номер отслеживания дам. Все дано. Итак, состояние транзит в стране назначения. То есть товар все еще гуляет. В стране, по стране, вот он прибыл в сортировочный центр 27-го, проходил сортировку 27-го числа ноября и покинул сортировочный центр сегодня же 27-го ноября, поскольку сегодня как раз таки 27-й. Страна назначения Russian Federation и страна отправления China, то есть э, Китай. Из Китая отправляется в Россию. Так, логистическая компания. Здесь указано. aliexpress стандарт вот, шиппинг. И время в три часа. Сегодня э, товар отправлен. Информация о заказе. Это номер заказа. Название магазина, который э, делает отправку. И адрес покупателя. Э, мой адрес куда будет доставлен товар. Так, это уже немножко ближе. То есть товар покинул сортировочный центр. Давайте посмотрим еще один товар. Вот это. Это опять-таки курточка такая, которая называется пальто с меховым воротником. До закрытия заказа 48 дней у нас то есть считается, что за это время товар уже обязательно должен ко мне прийти. Если он не придет, я могу, нажав вот сюда, открыть спор и вернуть свои деньги. Как я понимаю, деньги продавцу еще не переданы. То есть они поступили и ожидают. Как только товар будет получен, я смогу подтвердить получение товара. После подтверждения продавец получает деньги. Итак, проверим отслеживание. Нажимаем на кнопочку «Проверить отслеживание заказа». О, здесь уже картинка повеселее. Этот товар прибыл в страну назначения. То есть сейчас, в данный момент, он находится уже в России. Вот смотрите, какой длинный путь – Отслеживается, прибыл сортировочный центр, потом заказ проходил сортировку, все это было 19 числа. И 19 же числа он покинул сортировочный центр. 21-го принят воздушным перевозчиком, то есть его отправили на самолете. 24-го он принят местным отделением службы доставки. Покинул страну отправления. 24 же и передан транспортной компании для отправки в страну назначения. Передан транспортной компании для отправки в страну назначения 26-го и начата таможенная очистка. Ну, то есть таможню, и вот он выпущен, таможней 26-го же, то есть там, товар прошел растаможку. Вот, выпущен таможний. И теперь будем ожидать, что вот здесь он где-то на середине пути к моему почтовому отделению. И когда здесь загорится, доставлен, это будет означать, что товар пришел в мое почтовое отделение. И мне следует ожидать квитанции для получения этого товара. Или же я могу прямо заявиться на почту с паспортом и получить также свой товар. Возвращаемся опять в мои заказы. Ну вот, как мы видим, что 19 числа это было отправлено, сегодня 27, уже через неделю товар уже в России. И я надеюсь, скоро все эти покупки придут, и я буду иметь удовольствие их получить. Дорогие друзья, как как только придет товар, я сниму ролик о распаковке. И мы с вами посмотрим, в каком качестве пришел. Пришло это красивое, вот, например, меховое изделие. Сейчас мы его посмотрим. Вот оно, видите, какое? очень красивое. Ну, очень красивое. И посмотрим, что я получу. Правда, это я не на себя, а. Дочки. вот, так что все равно мы с вами посмотрим что же нам пришло что же нам присылает алиэкспресс ну все на этом всем пока ожидаем следующего ролика если вам помогло это видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал и будем дальше делать интересные закупки и учиться как это делать правильно всего доброго. Всем пока.